Так, ну что, друзья, доброе утро. Сегодня воскресенье. У меня тут красивая, красивая изморозь. Я пока в Украине дома. И в моем красивом частном домике вокруг просто прелесть. Сегодня, правда, я еще не успела облиться, потому что я утром обычно особенно такую погоду, когда снежок, когда холодно, босиковым, на холодную, на холодную траву или.. Если зимой совсем уже холодно, то, да я ебаю резиновые тапочки, потому что однажды глупость такое сделала, и ноги прилипли, и я где-то недели две поняла, что у меня ожог, ожог-стоп, представляете? Вот это мое другое обливание, которое я делаю уже более 30 лет, наверное, помогает мне держаться в здоровой форме энергии, и потому что вы знаете, что энергии идут снизу, Тело, если нет энергии, значит его надо не только через хотение, желание всякие запускать, а его надо еще запускать, эту энергию еще и снизу из тела. Да? Кто с этим согласен, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Сегодня я как психофизиолог, наставник, коуч, которая за 10 лет в онлайне провела уже более 3000 разного рода занятий, и они связаны со здоровьем, отношений, психосоматика, это здоровье, достижение целей, денежные темы. В общем, все эти темы связаны с внутренним я. Куда бы мы ни пришли, везде все идет от внутреннего я, нашего внутреннего стержня. Поэтому все мои темы, которые я провожу, это прямая связь у этих тем с внутренним «я», кто я, что я, почему я и так далее. Так вот, сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом, как сегодня, в 21 веке, конец 21 года, учесть тренды, которые происходят на рынке, и как успеть за этими трендами, трендами чтобы эксперту, помогающих профессий, психологу, коучу, нумерологу, астрологу. Не ходить по одноразовым консультациям, каким-то мелким курсам, потому что сегодня это уже уходит. Время... Спасибо вам огромное, что вы здесь меня поддерживаете. Спасибо. Время сейчас такое, что нужно учитывать быстроту реакции информации. И... Если я вот отслеживаю свое время, я помню, 11 двенадцатый год, тренинги были, это просто нечто. Все туда бегали, все, кто зашел для развития своего ума, все туда зашли по максимуму. И там тренинг неважно какой, люди просто ломились на эти тренинги. Помните такое? Кто помнит такое? Кто из вас сколько на рынке, если вы ну, тренер, психолог, коуч и другой специалист в сфере помогать людям. Кто из вас психолог? коуч, поставьте, пожалуйста, единичку в чат. А кто из вас просто занимается и знаете, что вот с этого все начиналось. Затем пошли курсы, онлайн-школы просто, просто, просто, просто невероятно начали развиваться. И сегодня это все работает, но все меньше и меньше трудно найти своих клиентов. Во-первых, потому что люди объелись информацией. Информации, вы знаете, у нас невероятное количество, и мы путаемся в этой информации, потому что, во-первых, как психофизиолог скажу вам, что мозг имеет невероятные возможности, невероятные возможности для того, чтобы получить этот квантовый скачок, про который мы все знаем. Квантовая психология, кто в курсе, поставьте плюсик. То есть, если раньше можно было достигать каких-то матери... каких целей, каких-то достижений годами, то сейчас с помощью этих знаний, плюс невероятных возможностей Вселенной, которая нам посылает, у нас действительно есть возможность квантовый скачок сделать. То есть, люди даже не верят, мои ученики в частности, даже не верят, что за неделю-две они могут увеличить свои доходы в 3, 5, 10 раз. Сегодня она продавала за 3000 рублей, а завтра она продает за 30. Она говорит, у меня не, не, я не верю. Вот Вчера девочка-астролог э, за один день она получила больше тысячи долларов. То есть там где-то 70 тысяч рублей. Она говорит, я даже не верю, что такое может быть. Я раньше продавала свои материалы по 555 рублей, а сейчас э, у меня купили за 2000 рублей, и люди с, э, просятся. От чего это зависит? Вот от того, что во-первых, цены нужно повышать. А чтобы повысить цену, надо повысить ценность себя. Согласны? Ценность себя. У нас нет этой ценности себя. Мы другим помогаем а, ну, поднять эту ценность, да, увеличить вот этот вот внутренние ресурсы. Но сами тоже люди. Психологи, специалисты, они тоже люди. У нас есть те свои э, ограничения, которые у нас э, так же, как и у других есть. А кто купит мои программы? А как это я продавала за 3 тысячи рублей, Я теперь буду продавать за 30, за 30 или там за 300? Как это, как это? Да кому я нужна? Столько конкурентов там, на, у меня там вокруг. У кого такое есть? Поставьте единичку в чат. Так вот эта ценность себя называется распаковка личности. И сегодня, вы знаете, сегодня очень модна такая тема из распаковка я этой распаковкой занимаюсь уже более 10 лет. И эта распаковка, спасибо вам большое за вашу активность, я вас люблю. И вот эта распаковка, в конце дам крутую практику, вот за то, что вы такие активные, дам крутую практику, как держать ресурс, удерживать свое состояние внутреннего баланса, используя, используя внешние факторы, вот даже сейчас вот снежок идет. я покажу, как это можно сделать. Как MLP-мастер, я знаю, как работают эти технологии, и их можно создавать на ровном месте. Так вот, как можно повысить, как можно повысить свою ценность? Во-первых, разобраться с собой, а что же я такое из себя представляю? Почему-то я сегодня продавала свои услуги на 3000 рублей, а завтра буду продавать на 30 тысяч рублей. А, 3, а 300 тысяч рублей? Слабо? Кто хочет получать за свои услуги 300 тысяч рублей? Поставьте, пожалуйста, «Я». И чем вы будете активнее, тем больше я сегодня выдам вам полезного контента. Как вы понимаете, за, за эти годы я его наработала очень много. И учусь у самых предовых лидеров рынка. Я училась у Азамата Ушанова, Андрея парабелома который, к сожалению, уже ушел, но отдал очень много этому миру. 300 тысяч, да, и это легко. Да, я сейчас скажу позже как. Я сама очень много прорабатывала свои тараканы у Виталия Кузнецова. У Виталия Кузнецова я на разборе с ним, с ним на разборе я проработала буквально 10 минут. Я помню первый раз, это был 16-й 16 год, по-моему, я уже и не помню. Я первый раз заработала 7 тысяч евро просто после разбора с Виталием. И на сегодняшний день я тоже продолжаю учиться у лидеров рынка, которые стали масштабными сами по себе. Они тоже люди, и они тоже показывают свои внутренние боли и тараканы, чего, собственно, и я делаю и сама, и показываю своим ученикам. Так вот, первое из этих шести главных шагов, которые я сегодня озвучиваю, просто записывайте себе. Возможно, вам это пригодится, потому что даже если вы все знаете, вы знаете, что мозг в одну уку влетает, вот сюда влетает, а тут вылетает. Мы не помним. Информация задерживается очень слабо. Поэтому самый э, тупой карандаш лучше острого ума. Есть такое выражение. Поэтому записывайте, вдруг вам что-то пригодится. Так вот, первое из этих шести шагов, чтобы выйти на доходы 300-500 тысяч рублей, э, это самоценность себя. Найти ценность себя. Это распаковка личности. И на эту... На эту на тему люди уходят дорогие программы у полины Большуковой я зашла в программу за 300 тысяч рублей я там поработала буквально наверное процентов 10 тех материалов которые она дает и я в 20 раз увеличила свои доходы почему это вдруг потому что столько лет работаю сколько вкладываюсь столько уже знаю столько уже опять же знания наши ничего не значит если у учеников у наших нет результатов. Увидела, какие проанализировала, какие результаты получили мои ученики. Поняла, разобралась своими ценностями, со своими программами с родителями, вот эти так называемые наши родительские программы, что мы делаем, да, родовые программы. Они ведь просто так, их, их раз, разбирать особо-то не надо, если ты не привязан к какой-то конкретной цели. И вот когда я это начала привязывать к тому, что у меня не получается, у меня автоматически вот... Все ворота, как все входики открылись. Так вот, распаковка личности – это осознание своей ценности. И эта тема может быть всю жизнь работать у нас с вами, потому что на уровне ДНК это сидит на уровне клетки, это трудно разбирается разными способами, техниками там разными прощения и так далее, и так далее. Но этого мало, если вы не привязываете к конкретному, к конкретному запросу. Поэтому, если вы понимаете, что вы специалист, у вас есть диплом, у вас есть наработки, вы уже дали людям пользу. Напишите, у кого из вас, каким людям вы дали пользу. Прямо сейчас напишите в чате, скольким людям вы дали пользу. Если вы осознаете, скольким людям вы дали пользу, то есть кто-то улучшил свое здоровье, кто-то с отношениями наладил, кто-то, не знаю, увеличил свои доходы и так далее, и так далее. У вас же у каждого есть свое направление. Просто посчитайте, скольким людям вы помогли. Вот. Соответственно, если это посчитать, потому что мягкая ниша, трудно посчитать. Если, тем более, и тем не менее, если посчитать это в своей, привести это на левое полушарие, на логику, то вы можете оценить это в деньгах. И вы поймете, скольким людям вы помогли. И это будет уже ценность вашего продукта. А мы этого не ценим. И это все, конечно же, нарабатывается постепенно. Поэтому первое – это ценность себя, второе – ценность продукта. И вот тут начинается самое интересное: когда у вас есть уже понимание, сколько вы стоите, как специалист, как, вернее, как личность вначале, сколько вы отдаете жизни, сколько времени вы отдаете людям в день. Посчитайте по времени, сколько времени из работы, в которую вы проводите, отдаете людям, в пространство выкладываете видео, свои сторисы, свои эфиры, консультации, марафоны. И посчитайте, сколько вы оставляете для себя. Для себя любимой, для тебя любимого, сколько вы времени оставляете для себя, чтобы отдохнуть, посмотреть в окошко, просто помедитировать. Сколько времени? Вот я сегодня подумала о том, что чудо, -то я на воскресенье записалась, а потом вспомнила. Я была в Доминикане в этот момент, когда мы договаривались по времени, поставила пятое число, но я не посмотрела, что это воскресенье. Обычно в воскресенье я отдыхаю, занимаюсь собой а тут вот, ну, обещала, значит надо, да? Это уже уровень ответственности и обязательств. Вот посчитайте, сколько времени вы оставляете себе. 10-20% себе, своей семье, почитать книжку, посмотреть любимый фильм, просто прогуляться, просто войти в себя, помедитировать, потанцевать. Вы поймете, что ценность вашей жизни оказывается совсем маленькая у вас, потому что вы отдаете ее людям. Кому сейчас зашло? Насколько зашло? Поставьте, пожалуйста, от единички до десяти. Я обещала, если вы будете активны, я вам дам очень крутую практику в конце нашего эфира. Кому зашло? Пишите «зашло» или поставьте какой-то знак. И вот эта ценность себя, это говорит о том, что если вы не оцениваете свои продукты, свои услуги на 30, 300 тысяч, 500 тысяч, значит, вы продаете за копейки. И к вам приходят такие же люди, потому что вы знаете, как специалисты, что мы зеркали, если там жалко наших клиентов, у которых нет денег, якобы, да, то вы все еще по-прежнему жалеете себя. Когда я поняла, осознала это, вот именно эта фраза, когда до меня дошла, и когда я увидела, что я жалею людей, я поняла, что я себя еще жалею, потому что, допустим, приходит женщина, а, таролог, психолог, таролог, а, регрессолог, на страничке у нее написаны там вот эти все названия чего особенно там надо расписывать, надо расписывать, кому вы помогаете и чем. Но об этом чуть дальше будет. Когда я увидела, что у нее трое детей, она сидит в долгах, еле выбралась из тяжелых отношений, я ее начала жалеть, тут пожалела ее. А потом подумала, стоп, это почему ты ее жалеешь? Ты вспомни себя, как ты, как у тебя было со здоровьем, с деньгами? Как ты сидела в кредитах, в долгах и все, равно, и все равно ползла, лезла. Вот, вот, знаете, как вот я козерожка, да, вот как вот этот вот как горная козочка, все равно иду, иду, иду. Мне все говорят, куда ты лезешь, куда такие деньги, баба говорила, что ты что ты ерундой занимаешься, тебе что мало пенсии, тебе что мало что у тебя есть, зачем тебе надо это? Я все равно шла, я часто сливала деньги и не получала результат, который ожидала, а вывод был такой, что значит я была не готова, или не тот человек, где встретился. Хотя всегда нам встречаются именно те люди, которые <как> на которых мы готовы. Нам встречаются всегда именно те люди, на которых мы готовы. Если вам пришел человек, вы заплатили ему там... 200, 300, 500 тысяч рублей, там или сколько вы платите, и вы не получили результат, значит, вы не готовы. Или вы сделаете там на 10% в том тренинге, но вы получите на 100, на 200, на 300, понимаете? Потому что вы таким образом платите. Платите миру, вселенной через этого человека. Поэтому, когда я жалею, жалела, я поняла, что я еще не проработала себя, Читаю все ваши посты. Ой, спасибо, я вижу, Ирочка, я вижу, спасибо, я вас уже жду, так вам скажу по-честному, потому что у вас, у вас крутые материалы, да даже не материалы, чувствуете, что вы имеете стержень человека со стержнем. Так вот, к чему я веду? Когда вы жалеете других людей, своих клиентов, вы говорите о том себе, что вы себя еще не проработали. А когда я однажды поняла, что как это, я это прошла, я выползла. И когда я помню, после смерти сына еще года не прошло, я была на каком-то тренинге и просила девочку одну попасть, ну, чтобы она со мной поработала в регрессе. Она говорит, я не могу, я устала. Ну, то есть она уже с кем-то поработала, и мне сказала нет. Я так обиделась. Ну что вы, у меня ж такое горе. Мое горе самое горее. Понимаете, это для меня был такой урок, что человек просто действительно устал. И тебя жалеть никто не будет и не надо, чтобы тебя жалели. Тебе нужно понимать других людей, в данном случае этого специалиста, который энергию свою укладывает, чтобы зайти в регресс, там поработать в по в рапорте и вытащить там какие-то боли. И я помню, как я почитала книжку Посланник после этого. Благодаря вот, вот этой ситуации, я помню, поработ, ну, со, пообщалась с организатором тренингов, с одной женщиной. И она меня пригласила провести у нее тренинги, потому что я сидела такая об обиженная. Спасибо большое вам. Такая сидела обиженная, расстроена. Она говорит, а что так? Я говорю, ну вот так, вот так. И она мне говорит... Ну, значит, в этом что-то есть хорошее. То есть то, что я обычно людям говорю, знаете. И она мне подарила эту книжку. И ты, вы знаете, я прозрела, потому что от того времени я уже знала, что такое гипноз, что такое работа с бессознательным, я уже тогда имела сертификацию по эриксоновскому гипнозу. И я помещала эту книжку, я поняла, как круто, когда ты имеешь конкретные цели через левое полушарие, мы простраиваем, как взрослые люди, да, логические. А уже дальше все вот эти техники, которые мы с вами многие знаем, они уже идут как дополнение, как комплексы. Там уже включаются все чакры, все центры. Так вот, когда я жалею, жалела, я, по сути, привлекала таких же нищебродов, которые, которые была сама. Нищеброды вот, – это не оскорбление, это вот низко мыслит, нищим бродит. То есть я еще на тот момент чувствовала себя низко, я еще не проработала себя. То есть это, это трудно, ребята, путь, и вы это знаете. Потому распаковка личности – это самое главное. И на эту тему э, очень дорогие тренинги. У меня в программе это в первом модуле. И дальше по ходу всей программы, всего звездного коучинга идет эта проработка себя. Начали работать, опять вылазят какие-то глюки. Провожу тренинги, провожу занятия, провожу гипноз, лично прорабатываю, ну и так далее. Потом работаю я много работаю со своими коучами, психологами и разными специалистами разного рода, которые помогают людям. Почему? Потому что в моей задаче, в моей цели есть такая вот главная, я бы назвала ее миссией, не постесняюсь это сказать, помочь специалистам стать сильными, уверенными и мощными внутри, чтобы больше влиять на мир и помогать ему. Потому что когда мы сами слабые, мы такие слабенькие, никчемные, когда мы, мы продаем по три рублей, полторы, две, три тысячи максимум десять, это говорит о том, что мы слабые и никчемные. Соответственно, мы это светим и даем миру. Представляете? Когда я это осознала, фу, у меня такие начались, знаете, ну, такие прорывы пошли, знаете. Когда я отключилась от того, что я должна родственникам. Когда я отключилась от того, что я должна помогать бесплатно. Когда я отключилась от вот этих эгрегоров, что а, бедные люди, и им надо помогать, там и так далее. А у меня вдруг пришли другие клиенты. А теперь смотрите. Вот бесплатно, это вот тут сейчас я даю материалы, бесплатно у меня тысячи, по статей на Инстаграме. Эм, ролики, видео на Ютубе. За, за, <coughs> С 12 -го года я на Ютубе. Там тоже материалы люди находят меня, приходят и на консультации, и на разборы, и по отношению, и по здоровью. Потому что это опыт, который я наработала. Соответственно, пожалуйста, хочешь бесплатно, вон тебе на Ютуб канал, вон тебе иди, пожалуйста, куча практик, куча всего. Вон тебе иди на инстаграм правильно а, причем там есть такие материалы которые берешь и делаешь а люди думаете их делают те там где бесплатно но редко который понимает человек что вот это крутой материал такой вот прям ценный он берет его и использует это вот сейчас мои ученики которые у меня работают они выходят у меня на эфиры они какую-то фразу поймали все они пошли применить потому что они уже в фокусе Кто согласен с тем, что бесплатное не ценится и не работает? Просто люди напитываются, прислушиваются к вам, а потом приходят на программу или не приходят. Это уже такое дело, как люди решают. то из вас согласен, что бесплатное не работает? Вы можете просто расширять свой, свое сознание, но не применяете. И вчера моя ученица, астролог, она говорит, я в шоке, меня говорит, до сих пор трясет. Я, говорит, работала тогда два дня, провела за 555 рублей, э а сейчас я провела полуторачасовый эфир, дала людям знания, которые давала им за два дня. И я заработала вот столько денег. Я говорит, даже до сих пор не верю, что такое возможно. Понятно, что она учится у меня. Понятно, что она берет и техники, и способы, и подходы. Я же иду как наставник, поэтому вы берете не только технологию. Потому что технология простая. Смотрите. Вы распаковали себя как личность, это делается на первом модуле. Вы упаковали свой продукт и показали ценность своего продукта. Вы разобрались, чем же ваш продукт ценен. Вот вы сегодня с вами уже разобрали, да, насколько вы помогаете людям и насколько это можно оценить в деньгах. Мы даже не задумывались раньше, что это можно оценить в деньгах. Потому что вот то, что не.. Вот, вот эту вот, недавно мне вручили статуэтку, да, если смотреть, из чего она сделана. Материал тут такой, какая-то позолота, тут туда-сюда, это можно посчитать в деньгах. Это твердое. А в, в, этом вот, в, в эмоциях, в мягких нишах так называемых, это трудно посчитать в деньгах. И тем не менее можно, через левое полушарие, через логику. Так вот, технология очень простая. Я сейчас вам назову ее, вы просто обалдеете, хотя вы многие знаете. Итак, первое, учитывая, что я уже сказала курсы. Для того, чтобы онлайн-школа сегодня зарабатывала 250 чистыми рублей, где-то специалисты говорят, нужно в миллион вложить. Реклама, автоматизация, количество подписчиков должно быть очень большое, выборка там будет маленькая и так далее. То есть сегодня на онлайн-школе, чтобы зарабатывать, достойные деньги, нужно очень много вложиться и в команду, и в продвижение. И кто, кто знает о чем я, поставьте единичку в чат. Сегодня тренд это наставничество и коучинг, коучинг-наставничество. Люди переелись информацией, им, нужна, им нужны результаты. Поэтому они находят себе наставника, человека с опытом, знаниями, который их доведет до результата, проведет их за ручку. Понимаете? И это тренд. Если вы этот тренд не поймаете, то вам трудно также будет войти уже через там в следующий год, там в 2023 году уже будет сложнее. Потому что рынок будет что? Переполненный. Да. Почему люди обучаются на разных курсах, получают сертификаты, коучей сколько много. Сколько коучинговых школ? Господи, посмотришь! А эти коучи два слова не могут связать. Я не говорю, что все, но большинство. Почему? Потому что они боятся продавать, у них нет продукта. Они получили сертификат, их научили там как-то общаться, говорить. И они сидят, у них нет продукта, они не, за, не проверили себя в работе. Спасибо большое за ваши э, сердечки. Что я даю в своей программе? Я обучаю продавать Через открытые коучинговые вопросы. Не надо впаривать никому ничего. Спасибо вам огромное. Вы просто задаете открытые коучинговые вопросы. А это коучинг на практике. Понимаете, сколько я всех своих знаний комплексу сюда, концентрацию вложила, для того, чтобы вы получили пошаговый материал. Да, я сейчас вам уже, по сути, описываю на фоне... По полезности. Я описываю, как я это делаю в своей программе. Я продаю вам сейчас, да? Но опять же, это пойдете, не пойдете, придете до консультацию на разбор. Я покажу вам ваши уникальные стороны, вашу, что вы можете. Предложу вам, но вы будете решать. Я никого не уговариваю, ни за кем не бегаю, никого не дожимаю. Человек сам открывает, видит свои уникальные возможности, видит, что он может мы подсвечиваем, что вы можете сделать в вашей теме, и человек уходит, -у -у. некоторые вообще уходят, сразу повышают, даже после, после бесплатных, повышают свои ценники, что-то добавляют, докручивают и, да, и, и уже увеличат свои доходы. Там, там отзывов, количество отзывов просто невероятное. Так вот, вот вам технология. Распаковка себя, как личности, повышать свои ценность. да? Второе. Упаковка продукта своего. То есть у вас должен быть продукт. Третье. У вас должен должно быть понимание для кого. Не для всех от 18 до 65. Это большое заблуждение. Чем вы уже зайдете, тем большего количества людей потом придет к вам в 18.65. Кто это понял? Кому то зашло? Поставьте, пожалуйста, двоечку в чат. Потому что трудно, я знаю, сузиться. Я помню, когда я работала вот я проработала со, со здоровьем, мне тема это надоела, внутри темы здоровья я выясняю, что у людей есть запрос на отношения, все, следующий запрос я продаю отношения плюс, плюс добавляю э, там рекламы немножко, все, у меня есть э, интенсив какой-нибудь вебинар и люди идут ко мне в программу, дальше, после отнош... в отношениях я продаю тренинг по самогипнозу а, и, и значит там постановка целей Одна женщина пришла на постановку целей в тему, значит, как да, была тема коммуникации с мужчинами, как договориться на берегу, чтобы выбирать человека, с которым, ну, чтобы не было потом больно, чтобы не наступать на старые грады. Женское было тело. И там в верешне было, как правильно поставить цель. Когда я спросила, а почему вы пришли, она говорит, вы знаете, у меня ключевым было, почему я пришла, помимо того, что интересуют меня отношения. Но больше всего меня заинтересовало то, что там будет четко поставленная цель. А мне э, нумеролог э, или астролог как-то в консультациях сказали, что тебе нужно иметь свою цель. Представляете? Оказывается, люди даже свои цели не, нету, не четко не умеют. У меня это есть с первого модуля. Записать грамотно свои желания, четко мозг направить, чтобы не, не распылялось, мозги, чтобы не распылялись, четко поставить цель и действиями пошагово идти к своей цели. Поэтому это будет тоже вот в программе обязательно в порядке. И каждый день мои коучи-психологи поддерживают целевыми действиями, чтобы не сбиться с пути, что они делают, какие белки задачи решают на пути к той цели, которую прописали. Потому что вашей цели в следующем будет арифметика. Теперь смотрите, простая арифметика, как вам зарабатывать, 300 тысяч и выше. Обещала, говорю. Итак, распаковка себе, раз. Оформление своего, своего профессионализма, своей экспертности, два. Описать кому, кому конкретно, не от 18 до 65, а писать отдельно, каким людям вы помогаете. То есть это могут быть люди, бизнес-вумен. Это могут быть люди, работающие, например, только в бьюти-индустрии. Вот возьмите бьюти-индустрию, одну отдельно. Сейчас она очень сильно развита. И помогите решить им их боли и задачи. Дальше. Следующий элемент. Это умение продавать. Продавать на бесплатной консультации, Раскрывает человеку его боли, его проблемы. И человек понимает, насколько у него сейчас проблему Горит или потерпит, он идет к вам в программу или не идет. Это коучинговая программа. И вы тут даете пользу человеку на бесплатной консультации. А теперь арифметика простая. Учитывая, что курсы, одноразовые консультации, как пластыри, не работают. Вернее, они работают только на, на, на момент таблеточки этот аналгин. Ну, мы же причину не убираем, правильно? Мы причину не убираем. Мы только снимаем боль. Кто с этим согласен, троечку в чат поставьте. Вы это знаете. Мы обманываем и клиента, и себя. Клиента обманываем, потому что он приходит к нам за решением, а, а мы с вами обманываем себя, потому что недополучаем те деньги, которые можем получить. Кто согласен, поставьте троечку. Мы договорились с вами, если вы будете активными, я буду дать вам, вам больше пользы. Спасибо большое кто меня, кто пишет. А теперь смотрите, если вы уже поняли, что вы даете пользу на 300 тысяч, что вернуть жизнь человеку, вернуть отношения, это все делается через вопросы определенные, да, и человек отвечает вам, сколько он оценивает, то 10 человек по 100 тысяч в личную программу наставничества. Это сколько? 10 человек. Групповую, вернее, не, не личную. Групповую. Лично стоит дороже намного. Групповое наставничество. 10 человек по 100 тысяч. Это сколько? Пишите в чат. Арифметика. 10 человек по 100 тысяч рублей. Взяли, вариант, какая тема у вас. Опять же, надо разбираться на месяц, на два, 100 тысяч рублей. Сопровождение, поддержка. Прописана четкая программа с точки А в точку Б. Вы человека поддерживаете. Да, это миллион. Простая, простая арифметика. Но вы уже фокус той ставите. Не на 3000 рублей, которые вы продаете, а другой. И тогда мозги начинают по-другому работать. Потому что вы оцениваете себя, вы оцениваете свой продукт, свою ценность своего продукта, понимаете, насколько он приносит пользу. Вчера мне девочка написала, Боже, говорит, я раньше продавала там еще вторая, я раньше продавала там не помню сколько там назад, там пять тысяч рублей. Сейчас говорит поставила 15 и то, если они не купят, то цена будет все равно повышаться. У меня говорит пришло там в два раза больше людей, как это, говорит, почему так надежда происходит? Я говорю, да вот так. Вы поднимаете внутри, ну, да, это понимание этого, и люди это считывают, потому что ты веришь, ты четко прописала левым полушарием, что ты даешь, как и так далее. И тогда люди они чувствуют, ты по-другому говоришь, у тебя уже не такой. Приходите ко мне на, нет, ты уже говоришь уверенно, у тебя речь другая, потому что после таких проработок там Какие мы проводим со своей ценностью, там уже другая уверенность, другие ощущения. И вот вам 10 человек по 100 тысяч. И я вам гарантию даю, что вам нужно иметь на своем аккаунте 300-500 человек и получать миллионы. И вам не нужны огромные вот эти вот... Э, количество подписчиков, непонятно каких. Я вам там сейчас участвую в марафонах, там... В каких-то еще там вот этих э, движениях. Ну, 14 тысяч. Ну и что? Это что, мои целевые? Нет, конечно. Конечно, нет. И просто руки не доходят взять и почистить, потому что там много э, пустых людей, не моих. А вам нужно иметь четко ваших людей. Поэтому, когда у вас 10 человек вы себе поставили по 100 тысяч, 5 человек по 200 тысяч, это что, сегодня деньги? Когда вы человеку решаете его судьбу, помогаете, вернее, помогаете решить. Человек открывает глаза, сам решает. Но вы как ментор, вы как наставник, вы открываете у человека это все. Когда вы берете с этими людьми и работаете, раз в неделю я встречаюсь по со своими учениками, провожу разбор их домашних заданий, как они составили программу, как оформили саму презентацию. Вот уже... По-другому человек фокус на, себя и на, фокус на себя, фокус на свой продукт, на своего клиента. Когда вы описали боли клиентам, понимаете, что у них болит. Вы понимаете, чего стоить будет человеку решение его боли с помощью ваших продуктов, вашей услуги. И тогда у вас включается, и человеку вы можете нанести Почему девчонки мои дороже сейчас стали продавать? Они по-другому доносят ценность людям, своих услуг. И оно потихоньку-потихоньку простраивается. Постраив, простраивается, даже вот тело по-другому простраивается. И она это по-другому говорит. И хочется вставать. И приходят какие-то подарки, какие-то реализации каких-то желаний, потому что у нас еще внутри программы, я учу грамотно формулировать свои желания. Потому что если вы сами, эксперты-коучи, не знаете, чего вы хотите, у вас нет четкого понимания, в голове нет, то вы и человека не сможете привести туда, куда он хочет. Вот почему я считаю, эксперт, специалист, который помогает другим людям, сам должен быть простроен. Чем он сильнее, увереннее, и грамотнее, тем он больше сможет дать людям, соответственно, он может заработать больше за свой вклад в людей. Согласны со мной? Или, допустим, та же арифметика. Вы взяли, вы боитесь, допустим, пока еще на 100 тысяч поставить. Поставили 50, хорошо. 10 человек по 50, это сколько? 500. 10 человек, 5 человек, 5 человек по 50. 250. Стоит того. Конечно, надо заплатить за такую программу. Потому что вы не просто приходите, допустим, в такую программу, как моя. Вы не просто приходите дипломчик получить. Хотя я выдаю сертификаты девчонкам тоже. Те, кто успешно завершили за финале, не всем выдают. Те, кто работал. Ну, пока все работают. Молодцы. Все пока работают. Результаты у кого-то... Три, пять, десять раз у кого-то еще на, на подходе, но уже есть результаты хорошие. Это не просто сертификат, это возврат инвестиций. Вы приходите, применяете свои знания, которые у вас уже есть, и тут же продаете и получаете возврат инвестиций. Это так грамотно строится любой бизнес. Если вы идете на обучение и не понимаете, ради чего вы учитесь, если только ради диплома, Значит, вы идете спрятать свои страхи. Это перфекционизм патологический. Кто это понимает? Что такое патологический перфекционизм? Оставьте я. Обучаться новых курсах, при этом вкладывать только в обучение и не получать денег за свои знания, это страх. Это внутренний конфликт, это самосаботаж. Это самосаботаж. Вот таким образом. Поэтому, когда у вас создана система, спасибо, что вы меня поддерживаете, я вам очень благодарна, вы активная такая аудитория, спасибо. Обещала технику тем, кто активно работает, за то, что активно помогаете и поддерживаете себя. Я отдаю, мне есть что дать. Если вы получаете не отдаете в ответ, запомните, вот как вы, так и к вам. Вот я прихожу на любой эфир, Кого бы я не слушала. Даже приду послушаю 2-3 минуты. Я поставлю кучу сердечек, я напишу какой-то э, вопрос. Я знаю, что любой спикер, который выступает, он вкладывается энергией. И если вы не м, отдаете другим, то вам также отдают. Вот сейчас вы отдаете, пишите мне сердечки, пишите вопросы, что-то отвечаете, вы уже отдаете, вы входите в баланс. Если вы в баланс не входите, сидите просто тупо слушаете, значит минус себе в карму. Кармический менеджмент – вещь очень упрявая. Хочешь взять – отдай. Поэтому, если вы не отдаете, просто вот запомните такую штуку. Благодарные люди – это богатые люди. Неблагодарные – это нищие люди. Это только потребляцкое отношение. Берете. Поэтому я люблю благодарить, я кайф ловлю. Я делаю комплименты с удовольствием, если мне люди по душе. Я благодарю. И это... Очень сильно работает. Спасибо вам огромное. А теперь подводим итог, и практика, потому что время мое заканчивается. Итак, что такое шесть пунктов, 6 шагов, чтобы получать сегодня достаточно денег, достойных вас? Учитывая, что тренды, консультаций, курсов, все это дело отходит, лучшие лидеры рынка уходят в наставничество. Вы знаете об этом? Это только единицы, которых огромные компании, они нормально там светят в рынке, они остаются. Нормальные, адекватные специалисты, такие как Азамат, ой, это Аяс Шафудинов, возьмите того же м, Радислава Гандапаса, Да люди просто-напросто переходят из курсов по себе ручкам взаимно. Они приходят к наставничеству. Они взяли себе 3-5 человек, получили свои миллионы и не парятся. Вот тут вот, вот, не выгорают на этих эфирах, на этих, на этих нарафонах. Да? Мне нравится выступать. Я обожаю. Для меня это просто вау. Потому что я знаю, что я отдаю, и я знаю, что люди потом приходят и получают бомбезные результаты. Так вот, учитывая, что вот это происходит в рынке, и желательно перейти на тренды, которые ну, быть в тренде и быть в наставничестве в коучинге, вам нужно упаковать, распаковать себя как личность, найти свою ценность, уникальность. Это я показываю и на бесплатной консультации, и в программе мы прорабатываем. Дальше <coughs> упаковать свою экспертность, кому вы, упаковать свою экспертность правильно. Дальше, следующее это расписать свою целевую аудиторию, кому вы чем вы помогаете, не всем подряд 18.65. Запомните, это бред, это сразу вызывает улыбку специалиста, который хочет вам заплатить. Люди, которые платят деньги, они сразу видят, что этот человек помогает им конкретно чем-то, yeah. они всем подряд. Дальше. <к�> <к�> у вас должен быть продукт с точки А в точку Б, материал, который должен быть. Или это сопровождение с euh, консультациями, которых там у вас в течение месяца вы проводите. То ли у вас продукт с точки А в точку Б с модулем там, и так далее. То есть это должна быть программа, коучинг, наставничество до результата. Дальше. Умение продавать на бесплатной консультации. Это сюда тоже входит. И только после этого вам нужно продвигать, делать рекламу и выступать. Если у вас этого всего нет, это все не работает, друзья. Это все слив энергии и денег впустую. Вот, собственно, все. А теперь я делаю практику, которую я обещала. Насколько вам было полезно материал, который я вам дала? Напишите, пожалуйста, ценнички до 10. А сейчас делаем практику. Кто из вас живет в средней полосе? Понимаете. Жду, насколько вам был полезен материал. И делаем практику. Время. Мне осталось уже мало. Надо закругляться. Спасибо большое. Угу, спасибо. Итак, снег. Бывает так, что мы очень заняты. Практика снег. Мы очень заняты, у нас много хлопот, какие-то внутренние переживания, тело в напряжении, очень много задач, хлопот. И нам нужно вернуть ресурсное состояние спокойствия. Смотрите в одну точку, как идет снег. Подстраивайтесь под снег. Благодарите. Дышите спокойно. Наблюдаете. Закрываете глаза. И даже если нет сейчас перед вашими окнами снега, смотрите, как вечер опускается. И снежок начал идти. Луна видна. И она освещает снег, который блестит. Вы полностью в подстройке с этой красивой стихией, Благодарность за то, что вы есть, за то, что вы это видите, слышите, ощущаете. Дыхание ваше успокаивается. Снег сначала был такой бурный, ветер его разносил. Ваш фокус внимания на той луне, которая освещает кусочек, где блестит снег. И вот снег крутится, падает. Вы смотрите и больше ни о чем не думаете. И говорите своему бессознательном, спасибо тебе, моя уважаемая бессознательная, за то, что я есть, за то, что я жива, живой, и что-то могу еще в этой жизни изменить. А пока я вижу, слышу, ощущаю, за это благодарна себе, своимышнему, всем высшим силам, за то, что ангелам моим, которые меня поддерживают. И сейчас это состояние ресурсности, уверенности я использую для того, чтобы упаковать свой продукт, продумать арифметику, возможно, пойти кому-то на консультацию, может быть, новосельской. Больше разобраться, как я могу до конца года, уже до конца года, увеличить свои доходы в 5-10 раз. Потому что время перед Новым Годом, снег, небо опускается к нам. Все рождественские праздники как раз идут для того, чтобы мы могли пересмотреть свою жизнь, свою экспертность, делать людям больше пользы и за это зарабатывать, получать столько денег, сколько давным-давно достойно достойно те кто придут ко мне на разбор в консультацию в моей в моей в моем профиле в шапке профиля есть топлинг там есть подарков масса 29 способов бесплатного продвижения 10 пунктов что зачем делать чтобы выйти на доход до миллиона рублей дальше куча практик книга, инструкции «Как грамотно хотеть». Короче, заходите ко мне на мою страничку. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч была с вами на связи. Благодарю вас за вашу активность. Хорошей вам продуктивной недели. А сегодня воскресенье. Пусть у вас все сложится наилучшим образом. Всех вам благ. Вы достойны больших.